Так, кольцо на плюс 5 точим, оно должно сломаться, потом плюс пятое кольцо должно сломаться, Его. и мы точим плюс восьмую пиху. Да, Алекс. Мы же там учился ждать. Сейчас самое главное. Её. Вот слома. Плюс пятое кольцо слома. И все и пиха, блядь, пиха. Все давайте, будет. давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Яйцо, яйцо, яйцо. сейчас,